Первый винчи довольно мощно выстрелил и понравился большому количеству пользователей. Вупу все прекрасно поняли и представили нам свой новый девайс. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И в этом ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Вупу под названием «Винчи 2». Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке На лицевой панели изображен сам девайс Есть логотип производителя и указано название самого девайса На противоположной стороне у нас все как всегда Технические характеристики, комплектация И конечно же есть скрейч-код для проверки на оригинальность Открыв коробку мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем Под ним располагается еще одна небольшая коробка В которой находится два испарителя Кабель USB Type-C для зарядки устройства И конечно же гарантийный талон и инструкция Новый девайс получил узнаваемые формы И немного обновленный дизайн Габариты по сравнению с прошлой версией Стали гораздо больше Хотя по фотографиям так этого и не скажешь Возможно все дело в новом дизайне С более плавными линиями и переходами Лицевая панель выполнена из черного глянцевого пластика, на ней расположилась довольно большая и очень удобная кнопка Fire, чуть ниже находится огромный цветной информативный экран, а в самом низу находится кнопки управления плюс и минус. По бокам убрали цветные вставки и оставили лишь одну, которая располагается на противоположной части от панели управления. Сами вставки стали более сдержанными и на выбор будет представлено 5 цветов, а вот корпус самого девайса всегда будет темно-серый. Разъем для зарядки переехал на левую сторону и теперь это USB Type-C, который заряжает устройство силой тока в 2 ампера. Внутри этого девайса спрятался довольно крупный аккумулятор на 1500 мАч, а от 0 до 100% он будет заряжаться не более чем за 1 час. Если что, аккумулятор в винче вырос почти в два раза по сравнению с прошлой версией. Там он был всего лишь 800 мАч. Но у новинки есть один крошечный минус и заключается он в отсутствии функции пастру. То есть вы не сможете попарить данное устройство во время зарядки. Но я надеюсь, что в будущем ее добавят. Обновленный интерфейс дисплея ничем не отличается от такового в других последних продуктах в УПУ. Максимальная мощность Винчи 2 составляет аж 50 Вт. У девайса есть несколько функций. Первая это классический вариват, когда вы самостоятельно выставляете ту мощность, которая вам необходима. А вторая это режим Smart, то есть вы ставите на него картридж, девайс понимает сопротивление и выставляет необходимую мощность. Активация устройства может происходить как при помощи затяжки, так и при помощи нажатия на кнопку Fire. Появилась винчи и полноценная регулировка затяжки в виде ползунка на правой стороне девайса. Теперь пришло время поговорить про картридж. Крепится он к корпусу мода при помощи очень мощных магнитов. Его объем составляет немыслимые 6,5 мл. Работает он на сменных испарителях серии PNP, ку их огромное количество. И при большом желании вы сюда смело можете поставить обслуживаемую RBA базу. У Винчи отличный вкус, и он прекрасно передает никотин. Я рекомендую парить на нем жидкости с содержанием глицерина не более 60%. Ну и, конечно же, вы на нем смело можете парить как солевой никотин, так и обычный, и даже нулевку. В конце видео я хочу смело сказать, что данный девайс подойдет абсолютно любому пользователю. У него классный вкус, отличная передача никотина, большой аккумулятор и просто огромный объем картриджа, которого смело будет хватать на один день пари. А с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.